Тебя зовут Ульяна. <смех> Ч там делаешь? Я играю. Чё играешь? В игру. В какую игру? В Raid Shadow Legends. Мобильная РПГ, Темное фэнтези. Коллекция из 500 чемпионов с самыми разнообразными скиллами, бесчисленными артефактами и миллиардами различных команд. Все это предстоит вам протестить в битвах. Рейд постоянно выпускает новых чемпионов, и вот вам концепт арта некоторых из них, над которыми Рейд сейчас активно работает. Теперь ты можешь играть в Рейд как и на мобильном устройстве, так и на ПК. Как и мобильная версия, игра абсолютно бесплатная. В игре можно вскрывать осколки с чемпионами и слабых жертвовать в таверне для прокачки сильных. Выбрал лучницу, посмотрим, какие у нее есть умения. Давайте вот сейчас Метки выстрел, вот, давайте выстрелим. Ну, действительно меткий. Не поспоришь. Качай рейд только по моим ссылкам и как новый игрок получит три древних осколка, запас энергии, сто тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона за конницу в качестве бонуса. Ты меня понял? Я уже скачиваю. Ссылка в описании. Я был уверен, что на тебя когда-нибудь наткнусь. И вот это получилось. Да. Как, как твои дела? Хороший вопрос. Да нормально, в принципе. Слушай, ну ты молодец, блин, смотри. Тебе, Тебе сколько? Мне 26. Я старый, я сидой, смотри, видишь, уже полезло а сидя. Серьезно у тебя сидит, нам в 26 И... лет. Да, да. Буду, короче, как Джордж Клуни. Он, типа... Ну, я надеюсь, что я буду так выглядеть. Дай бог, дай бог. Я понял. Ладно. Че ты сейчас пишешь, Рулетку? Да. Так, Пишешь? Да. Ништяк, ништяк, и я пишу. Ну тогда самое идеальное время, чтобы Спасибо. ты сыграл для меня, а я для тебя. А, ну давай давай что-нибудь. Блин, ништяк, слушай. Да мне, блин, сердце колется, чё. Я не чё, знаю. Чё случилось? У меня пальцы дрожат, я не знаю. Мне через чуть меньше месяца будет 17. Вот. Блин, офигеть, тебе 16 лет. Ну, ты играешь на супер уровне. Прямо. Ну. Ну, я видел, ты тоже прям. Прям. Да не, ну короче, давай просто тебе сыграю для твоих подписчиков. Да. И там, я думаю, они уже знают, что нужно будет сделать. просто к жесть слушайте ребятки э, типа прикольный парень давайте <с подписывайтесь на него а то все все вокруг говорят что акстар молодой поэтому типа у него там еще все впереди типа туда-сюда вот кто молодой давайте подписывайтесь альберт халиков спасибо не за что не за что не за что уже все на тебя жалуются в смысле говорят уже этот гитарист устали мы от него от какого ну, майки сборной россии говорят играет здесь или майки ливерпуля по моему мне тут мне, кстати здесь тоже попадался какой-то тип говорит типа какой-то в очках сидит с кепкой назад блядь, всех всех хейтит, ты кстати не встречал его хорош хорош да видел это я <смех> Здрасте. Здрасте. Стример. А, подожди. <смех> Мы с тобой не могли видеться до этого. Не помню. В черту леске он? Да. Не помню, честно говоря. Мне попадались гитаристы. Сейчас. Они тип... вот, вот так вот, типа, сидели. Только гитару покажу. А, тебя зовут Ульяна. <смех> тебя зовут Ульяна, и мы уже видели здесь. Когда? Сегодня именно? Да. Бля, серьезно, что? Господь, Между прочим, ролик с тобой собрал 33 тысячи просмотров. Можно, пожалуйста, видео? Господи, где Пожалуйста, Ютуб, да, YouTube? Да, да, да. Что, серьезно? Что, серьезно? Сейчас я за Это, кстати, крайний мой ролик был. Вот, о, и... Уже? Да, это, кстати, там о тебе очень положительный комментарий. Вот, люди... Да, Ты люд... ой, да. Ты людям очень сильно понравилась. Что? Прикольно, блин. Я не ждала, что ты играешь в первый раз, кому-то ну, в роли попала. Ну вот. С почином тебя, Ульяна. Я вообще, блин, я не думала, что мы виделись. Нет, я твое лицо запомнил, потому что ты в моем ролике стоишь на превьюшке, я тебе больше скажу. Да. Ок! Что там подписано 12 лет девочки, да? Ой, а вы что, на гитаре играете? не не просто так держу. Я просто так держу. Вон стоит. Вон стоит, да, гитара. А что, что-нибудь играешь? Расстроилась гитара. У меня струн есть. нету, я как их сняла, так и поставить не могу. Какую музыку слушаете? Ну, типа панк-рок, например. Да. панк Нирвана Нирвана? Smells like in spirit. Офигенно, господи. У меня там Офигенно, господи. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Впервые пишу концовку этого видео, не подготовившись, то есть не написав текст заранее. Поэтому, возможно, сейчас буду говорить много лишнего и непонятного, но все же дослушайте меня. Мне нужен сейчас перерыв небольшой. Возможно, три недели, может быть, месяц для того чтобы заняться кое-чем другим. Это никак не связано с YouTube, но это нужно для того, чтобы времени на YouTube в будущем, а конкретно, может быть, через месяц у меня стало больше. В этот период никаких роликов, скорее всего, выходить не будет. Это не потому, что я ленюсь. Нет, я сейчас наоборот... Еще более усердно работаю, но в другом направлении. Мне нужен буквально месяц, и я вернусь сильнее, мощнее, веселее и круче. Все это будет сделано для вас. Вы моя гордость, люблю каждого, обнял-приподнял.